И всем привет, мои дорогие друзья. Я думаю, по этой дороге вы уже знаете, о чем пойдет речь. Я установил такой классный мод. Я думаю, мы с ним будем создавать город, большой город. Вот видите, здесь можно дорогу создавать, вот стоп, типа, потом ограничитель скорости, фонари, светофор, вот такие вот бордюры, знаете. Так, вот такие блоки нам здесь попадутся сейчас я поставлю О, вот так set одинцем чтобы время было так вообще отлично вот такие вот у нас кубы есть будут потом вот такие вот вот это на самом деле все отдельные кубы вот эти видишь да вот есть такие кубы такие такие и даже вот такие вот типа можно дорогу ну, пешеходную сделать потому это а вот это вот пешеходный переход это буквы какие-то вот это стрелки направления типа туда вправо в, ну вы поняли это строительство он видите вот эти вот дороги потом опять же буквы есть а потом ну вы ограничитель скорости видели а вот вот такая вот, типа, здесь строительство идет, мне кажется. Вот это я, кстати, не понял, что это такое, на самом деле. Я. Вот строитель. А, это это. Опана. Так, а если попробовать к этому привести? Что будет? Так, а это что такое? Э -э -э -э -э. А, так, так, так, а если мы поставим сюда рычаг? Ну? че нет? Нет, не хочешь работать? Не? Эх, ну я думаю, мы решим эту проблемку. Как здесь поставить? Чтобы у нас, ну, мы могли... Переключать вот это вот, я не знаю, честно. Я еще ну, не очень сильно в этом моде разбираюсь. Я посмотрю, расскажу вам. Ну, мы будем, когда строить город, я, разумеется, вам покажу, расскажу, что, как, где, когда вообще. Э -хэ -хэ -хэ. А это что такое? Э По ребрике. А это это. Все, я, кажется, понял, что это такое. Э, типа, чтобы они заезжали. Да, все понятно. А, это... Все, да, ясненько. Все, отлично. Это... А, это у нас другая полоса. Э -э -э -э. Вот это я не понимаю, что... Это... А, вот. О, о, о Это вот это нормально. Это что? Так, поставщика? Это тоже такое же, так уже чуть другой из тех А у них вот это самое максимальное. А это.. Э... Так, это я не понял, что это сам самом деле такое. Так, вот так вот, что ли? А, да, типа, углубляется, да. Вот теперь разобрался, что это такое. Ну что ж, если по понравился мод, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Э, ну, мне кажется, спасибо за просмотр. Э, всем удачи, всем пока!